Коллеги, всем привет Покажу такой вот Пистолетик для обработки Скрытых полостей Говорят, что через него гравик наносит, Битум, что только через него Не наносит. то есть это дрянь Которая через себя выплевывает Абсолютно разные тексотропные составы То есть те, которые плохо текучие Здесь, допустим, сейчас внутри мовиль густючая Пока ее не нагреешь, ее плохо выплюнуть она же через вот эти трубки их продавливает с легкостью. Короче, что из себя представляет этот пистолет? Внешняя колба, материал не в нее наливается, материал находится в этой тубе. В эту колбу подается воздух по вот этой трубке, нагнетается. В колбу он попадает, я так понимаю, тут где-то есть, у него перекочные отверстия и принудительно из самого бачка выдавливает материал уже через дюзу. Тут есть игла, то есть как обычный пистолет. В принципе, так же, как, кстати, похож что это с герметиком, который выдавливается. Давайте хоть открутим, глянем. Я его еще дело в том, что не разбирал, я просто с него рыганул там в уголочек, чтобы посмотреть, как он выплюнет холодный густой мобиль. О, О! и вот тут видно иглу двигается. То есть носик не застынет сам по себе, пока накрученная банка даже пустая с остатком продукта какого-либо. Что мы можем с ним сделать? Его можно наносить как в чистом виде, вот прям вот как есть, раскидывать, разрыгивать. Отсюда идет струя воздуха и материал подается. Также мы можем накручивать, тут есть три насадки в комплекте. но я сейчас одну из них запущу, чтобы не мыть. Все. Одна труднодоступная где-то там в уголочек залезть. И две вот такого типа. Это, которые влево-вправо распыляет, разрезы. А это, которая, так понимаю, небольшим факелом. Вот она мне больше всего сейчас и интересна. То есть мы накрутим ее. Давайте глянем, как она работает в чистом виде. Сначала нажимаем на курок, идет только воздух. Его можно полностью перекрыть и дует только в банку. туда и Если мы сейчас нажмем на курок, отсюда ну, покажи. О! Пошла нажуха, ну, да? короче, вот так вот. Прямо сильно. Прям без воздуха, без ничего. Тупо выдавливает. Если мы открываем подачу воздуха, она делает уже вот так. Ничего. Ну, короче, раздавливает, распыляет. Причем, что воск густой. Откручу. Еще давление остается. То есть, воск, он даже не плещется там. Он реально густой, холодный. Я так понимаю, идем дальше. Мы скручиваем вот эту голову. Я видел, как этот работает пистолет на заводе АПП. Когда на обучение мы были, на их показывали. Очень интересная штуковина. Наконец-то я себе его купил. Понятно. Трубка должна крутиться целиком. Неудобно. Ну а что делать? Пошла зараза. О! Давит, давит, Воздух давит, давит, Воздух идет. И сейчас материальчик. А, материальчик обратно, наверное, затянулось походу. А нет, его выдавливают, и да, видно. Он тонким по чуть-чуть таким... тоненьким слоем. Он его распыляет и четко видно, как факелообразование там происходит. прикольная такой у угу. И по факту трубка получистая остается. Ну, ну, вот давление да. Но мы можем сделать поменьше воздуха. И побольше материала. Так, так. О. О. О! О! И вперед. У нас тут были сварочки. О! да. А трубочка, да, какой длинный тогда нужно за порог в порог с одного угла зашел и вышел я думаю огонь кем-то интересно и все тут нормально проливается пообрабатывали да это больше типа вперед видишь угу. вот. всё -таки. Всё -таки хорошо. зато можно гарантировать что мы все нормально работали. даже да. если не, не было возможности снять вот эту боковуху мы спокойно залезли вот этим зондом Чисто. вот так вдоль этой боковухи и поперли поперли поперли все нормально смогли бы обработать отсюда откуда и нибудь а, стоп, даже отсюда спокойно и попер. Туда, сюда, обрабатывать не хочу. Тема классная. Кто найдет такой или подобного рода пистолета, они есть беспроблемно, в принципе, разных фирм. Но рекомендую, берите, слово, в принципе, прикольненький. Да, он чуть-чуть стоит денег, но он стоит своих денег, потому что если сравнивать его с аналогами обычного гравийного пистолета, с вот этим коротышом трубкой, ну, не взлетает прям вообще. Особенно, когда нужно будет где-то в пороге залезть, ну, да, трубочка решает, конечно. Как-то так, Всем пока.